Всем привет, с вами Артем Авдеев. сейчас я вам расскажу, что это за новая концовка, будет ли выбор побега или нет, что же за новая локация и новый персонаж, давайте расследовать. Так вот. Ну что ж, первое, первое что мы начнем в теории, это новая концовка. Новая концовка видите вертолет. Есть телочка. Поэтому будет концовка через вертолет. Выбор поднял будет или нет? Если мне не будет лень, так что будет. Если будет лень, так что не будет. Так, теперь переходим к новой локации. Новая локация у нас крыша. Почему крыша? Здесь мы же.. Здесь мы же там будем взлетать через поле. По ней дома. Он только лёжа понесется. Новый персонаж. Кто это новый персонаж? Знакомьтесь, это лётчик Бэн. А также вы видите на фотке, посмотрите внимательно. Так, так, приближу. так так так Итак, мы тут видим что у него одна нога коричневого следа но это палка но что случилось но что случилось с его ногой вы узнаете во второй части моей скорой. А обновление мы будем выпускать по типам этих теорий. Так вот. Ваннибул Артёмов. Здесь это были Артёнины теории. Пока-пока-пока-пока-пока. Вы были на канале Эйдж. Всем пока.